Всем привет, с вами проект Походили, и сейчас мы находимся на полуфинале региональной лиги КВН Кузбас. Прочь из гримерок, все на сцену! Проект Походили. Что самое трудное в том, чтобы быть КВНчиком? Быть КВНчиком трудно уже, но прикольно. Как питаешься? Обильно. По мне не видно. Не, я людей не ем, если ты об этом. А так нет. Да не ем я вообще. Что ты хочешь от меня? Ты мне не нравишься? Ты звукарь теперь? Да. Нет, я на самом деле думаю в ответ на разминку и вопрос. Вот. Еще пока не придумал. А, Давайте поможем. Давайте. А, смотрите вопроса. Что будет, если открытие пачку чипсов? вверх ногами? Что будет, если открыть пачку чипсов вверх ногами? А, можно... Давай другой вопрос. Что будет, если украсть часы у Кислицына? А, говоришь, вверх ногами открывать, да? А, куда ты подошел? К... К, главному или... К главному ходу? В ходу. В ходу. Хорошо, я сейчас подойду. Привет. привет, привет. Ты в КВН играешь? Нет. Кому помогаешь сегодня? Я, я всем помогаю сегодня. Хотите, я вам помогу? Да, давай. Нам нужна смешная шутка. А я вам не помогу. <связь> Я на самом деле не умею шутить. Говорят, у тебя было когда-то звание лучшего актера. А, не было. На самом деле я думал, у него есть звание лучшего актера. Я ошибался. Ты ошибался. Почему мы все сидим по-разному? Ну, это знаешь, вот как на картине про Иисуса, там, ну, стол, и все по-разному сидят, все своими делами заняты, так. Какое у тебя дело сейчас? Я... Я не буду... Дай пальцем хрущу. Все. Ой. Здрасте. Здравствуйте. А какая у вас любимая шутка в КВН? Это был 2013 год, финал. И там что-то шутили про... Блин, не знаю. Морковь, или дав... что? <свеч> <свеч> свекла. <свеч> что такое? Я, даже когда вроде казалось бы смешно, я даже редко смеюсь, да. То есть мне нужно затронуть, прям понимаете, поиграть на струнках души. <свеч> Здравствуйте. А раскрытие, чем вы занимаетесь? Просто интересно, чем вы занимаетесь, помимо того, что пишите шутки команде КВН. Пошумим. Для кого придумали КВН? Для тебя, чтобы ты ходил так за кулисами и приставал к людям, которые опаздывают уже на игру с билетами. Сколько у тебя билетов? Ты да. же не такой большой. Что, надо тебе на все отвечать? Чем занимаешься да, в я в сегодня, я. На сегодня? Я сама. У нас в программе есть рубрика "Секреты Christian. красоты в КВНе". Мальчикам кусать губы и пудриться и не стрематься этого. Вот все секреты красоты. Ходить в спортивках. Все почему сегодня в спортивках? Надо быть фриком, чтобы играть в КВН. Как бы вот и все. Нету красоты. то есть фрики. Красоты нет. Нужно писать шутки и да и все. Я только пишу шутки, больше ничего не делаю. Я не играю в КВН Но ну, ты же как организатор Участвуешь не, в этом да. а, как администратор Вот расскажи все равно секрет КВН Надо просто быть красивой в КВН когда тебе дадут э, шампунь Если выиграешь угу. И тогда ты будешь красивой угу. Кто из э, КВНчиков выиграл шампунь? Многие Я не выигрывала Ну ты же и не КВНщица Ну да ну, сегодня КВН был ну, очень хороший. Ну, все после игры расскажу вам. А, ну, КВН сегодня очень хороший был. Всем спасибо. А, все, да. Сегодня КВН был очень хороший. После игры поговорим. КВН сегодня был очень хорош. Что самое трудное в том, чтобы быть КВНчиком? Выслушивать вот это все, знаешь, типа тыквенчик, КВНчик, пошути, бесит. Ты КВНчик, погрусти, вот сегодня можно погрустить. Да, можно погрустить, мы не выиграли, но и не проиграли вроде. Мы разминку выиграли сегодня, мы самые импровизационные, да. Вот, знаешь, шутку можно просто так придумать, вроде. Тогда пошути. Да, блин, пацаны, не могу с вами был проект Походили. Подписывайтесь на нас в соцсети и помните, будете проходить мимо, не проходите.